долгожданной гитаре. Я тихо прильну, осторожно и бережно трону струну, и она отзовется Зазывно на звеня. Добротою наполнив тебя и меня. От зари до зари, От темна до темна, О любви говори, Пой гитарная струна. На гитару настрою, На лирический лад И знакомой тропинкой Иду в звездопад И Быть счастливым, как в песне, Попрошу я ее Гитара взорвется, как сердце мое. От зари до зари, от темна до темна, О любви говори, ой, гитарная стуна, ла-ла-ла. на гитаре. Я тихо прильну, осторожно и бережно трону в струну. Ведь бывают гитары, они зазвучат. Большие оркестры покорно молчат От зари до зари, от темна до темна О любви говори, пой гитарная струна ла ла ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла Темна о любви говори, ой, гитарная струна, ла-ла-ла.